Всем привет, с вами Крис, сегодня мы продолжаем играть в Skyblock и с нами Артём. вот это, вот это мелкая морда, тут нельзя тратить, запомни это, так как Артем, он уже сидит, <resso> вот видишь, видите, Артем, а, двери... видел, я yeah, видел, да, красные глаза, красные глаза. Красные глаза были у нее, я о них забыл. Yeah. Mm -hmm. Так, пока что тебе скрафчу набор, как mm -hmm. и у меня. Mm -hmm. Получается меч, лопаток, топор и кирка. Ну, все, что у меня о, есть. Инвентарь. Садись сразу же один ну, посади уже. а Дальше кирка, топор. Всё, кирка, я знаю. Кирка, топор. Мы просто с Артемом очень давно не снимали. Давно. Вот ребята. Она... Она. Кстати, нас зовут Артема. Я не хотела говорить свое имя. Он спалил мое имя. Класс. Ладно. Да я тебя, конечно, так, так называю Артемом. уже... Когда? Годов. Я тебе говорил Артемы, Артем, то есть Ну, тогда ладно. Сколько раз мы говорили Артем, Артем, Артемевич. подвижу вижу меня тыква, мы за спорить то что у меня там только арбуз. Смотри, вот ты это еще дерево добываешь. Это сейчас я скажу. Так, на, хать. Ну и по-нормальному. На враги и в руки саженец это. Mm. Дерево и палки. Это тоже добывай. Okay. А это вот добывай. <связь> а, сейчас. Дальше. Я занимаюсь... А кто у нас такой хитрый, который решил мою свинью отпустить на воду? Я, колену, что это не я. <связь> Может, даже видео перезаписывать. Субтитры и а вот да сохранить есть? <свят> Я не помню, вроде как было. Только на тебя работать нет, Работать. А тебе еще и кит старый дали. Бесплатная лопата. Ой, меч. Пускай меч дали. А что тут меч? А не, Я а полетел. Йоу. А, сейчас подожди, там это. Давай. Листия эти собери и пусть так будет, пусть так будет. Иди сюда. Где-то там. Там, да? Сты. А. Фу на тебя. Ладно, тихо. Как это не сделать? Да и два. Тыкву. Это, это можно топором. Топором быстрее. Как ты скидывать? Вот так только? Кью. Кию. А, вот это вот типа стрель. Вот это вот? Нет, это. R. А. Там, где инвентарь только с другой стороны. Тут? А, вот это? Да. А, вот, бери. Дальше. Что мне хотелось? Яблоко! Яблоко, яблоко, яблоко, яблоко. Это мое яблоко. Яблоко. Эу, я замедлился. Так, это посадить надо. Feeding. Дальше. А можешь не сбивать сталка? меня. Вот это металлеечко. Дальше тут пусто. А куда мне вот эти мечи? Скорее всего, да? А сколько у меня добавил? А почему у меня тоже трекерки? стали заполнить дополнительный. Ничего не теги Я не трогаю. Ты зареша не трогаешь. Один а, золото, ой, железо. Да, я его хотел там переплавить, но не успеваю. Так, освети деревья. М дальше, какие у меня были планы на эту серию? А добывай этот блок. Очень долго. Ос осторожно, тут могут быть криперы. Запомни это. Стоп, я Близко я, не стой. Вот тут, вот тут, вот тут я добываю Вот тут я добиваю. Добиваю. Вот тут. Ясно? Где я стою? На шесте. Да, О. О, стой, Ось. О. персик, персик, персик, <фиф myśle> <с brain> глина. Да, со второй попытки. Персик. Фас, <пом>... фас. Ты ударишь меня, она полетит. Не-не-не-не-не. Ночью много. Э, я что то Я его сел, я его сел. Она будет меня бить, если я тебя Давай. Нет, нет, нет. Сидеть, сидеть, перся, сидеть. Сидеть. Я думал, что это неправда. я его по. Э, как не трогай. За мной пускай Он тупой или нет? Не, он меня ум. подними его. А сейчас да. Побежит не, не побежит. Он пойдет. Что? Да. А если сейчас воду упаду, то он тоже упадет. И ты мою креску затоптал. Сейчас крик у нас. Э. Стой. Самое. самое. Сохранение. Как это прикольно смотр. Баран. баран. О, он высоко прыгает. Запомни. Он, он, он может тебе забыд забодать. Запомни это. Yeah? Да. Да. Любой... убивает. С вообще ничего не падает Он бесполезен. Эй, козел, убей меня. Козел. Если выпадет еще одна собака, то это будет твоя собака. Я Давай, стой хны, А что, я помогу? Да, да. Две кости, две кости. Имод ты везучий, слушай. Еда есть? Прийти да. У тебя, ты, у тебя только две сытности потратилось. Какой сыт, еда? Сучка. У меня есть бесконечная еда. Запомни это. Знаешь, Сколько почему? Железа. Вот, okay. видишь, я ем. Да? И... Вуаля. Раз, два. Да я же вижу. И плюс еда. На, только миску отдай. С возвратом. Так, сначала вот это вот забери, вот это забери, вот это забери. Ты ч, ты в голову вот подми. вот это забери, вот это забери. Фу, вот так это будет. Вот это забери. Это забери. Это забери. Это. Пакелы тоже забери. Поставлю. Это э. съем. Ща. А потом миско дашь. И, а, нет. давай. Я, когда я перед тобой вс это делал, у меня. О, вот, лотерея на лайк. Поочек. Да я, да я. Собака, собака, собака, собака в Собака. Две кости. Собака, Стой стой Кость, кость, кость, иди, иди на склад, иди на склад. Там, где ты был. Там, где ты был. Вот сюда. И там вы ниж, с верхним Ладно, будет моя собака. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, моя моя моя нет, нет, нет, нет, да ты лохопендра. Э! Скалопендро. Вы... Вообще-то так нельзя на ютубе говорить. Да ты сколопендра Так нельзя говорить на ютубе. Запомни это. Ладно, смотри, уже смотри. 10 а лет прошло. И... Правая. Правая. Правая. Я да, ты лох. Ты что офигел? Ты сам говорил, что нельзя так говорить. А мне можно, а да. тебе нет опять упал я зановил 150 раз под это чем да затолк вы сюда понял ладно давай тебе я дам еще есть два две два ой два яйца себе я возьму почему у меня тоже доли мечи и это хоть будет 10 человек упадет а один останется то, то тогда одному человеку 10 кер, а 10 топ э э этих мечей и другому по одной это вау вау вау вау вау вау вау воу воу вау, -вау. это вот читай этого вот читает этого вот читай это тоже вот читай. Два-два яйца э, и идем за мной. Зажми Shift. А потом нажми... Ну ладно. Короче, ладно, я мог,